И снова Здравствуйте! Сегодня мы находимся уже в Носибирском районе, недалеко от города Бердск. Наша цель перемещения вот этого дома. Про дом что можно сказать? Размер его 12 на 18, весит он в районе 100 тонн. Причина перемещения его это близость его расположения к газовой трубе. Сейчас он находится на расстоянии в районе 30 метров. Итоговое расстояние будет где-то метров 120. Нам нужно перекатить его на 92 метра. Какое-то перемещение мы уже сделали. двинулись мы в данный момент на 12 метров. Из таких проблем хочется отметить это большой наклон самого участка. И также очень вязкий грунт. Опоры тонут быстро и глубоко. Вот, Из-за этого возникают проблемы с катками, с самим перемещением. То, что перемещение идет неравномерно, а нагрузка распределяется на катки не одинаково. Пытаемся с этим бороться. Какое-то понимание приобрели, как с этим домом справляться. Сейчас в данный момент идет в принципе ровно. Куда нам нужно? Это на будущий свайный фундамент, который сейчас готовится. Как ни странно, погода радует, хоть вроде и вроде Сибирь. В обеденное время прям в футболке работаем, что странно. В принципе, в данной работе нет ничего сложного. Нужна просто аккуратность, точность. Дело, в принципе, не хитрое. Но вот, говорю, без сложности это вот грунт. Без дома его габариты, все в сумме. Все это вот делается. Не... Недельки через две приедем, на место уже поставим.